I think the girls with the всем доброе утро ребят ну что у нас сегодня утренний обзорчик акций солнышко светит яйца в порядке в общем поехали русский сервер, что у нас интересного, нифига Трать с выгодой, значит у нас есть коллекционер Ну, интересно, собери сам что-то поменяли не, нифига не сделали, нифига не поменяли все то же самое осталось а, так, коллекционер как обычно на русском сервере, ничего себе одна сумка зефира первая сумка, я вчера, блин, 5 штук на... Нимки забрал, по сути, на халяву за два дня. Собрал, там можно за день собрать пять штук. А тут надо еще берсерка вывести. Ну, все как всегда. Слизни, какое себя. Так, фонтан. Что у нас еще интересное в игру? Возвращение, награды. Маленькая помощь. Кстати, надо зайти. Позабирать плюхи. Но вчера здесь первое заняли. О ничего себе, они нас практически догнали. Так, -с. хорошо. О, кстати, там сюда посмотрим. На крутую фишку iGG, которую они сделали на боссе. Интересно на это глянуть. Блин, я даже не помню, какие здесь уже герои. Вот она, ребятушки. Теперь у нас доступна перемотка. И вам не надо сидеть три минуты и ждать. Вам надо ждать, сколько там у нас получается. 40 секунд. Даже чуть больше. Но тоже, в принципе, неплохо. Быстрее сольетесь. Скажем так. Yeah, в принципе, это нормальная тема, то что. Я думаю, на многих локациях можно было бы тоже это подрубить. Даже на том же самом архидемоне. Э, думаю, это было бы полезно. Но, к сожалению, на архии они этого еще таки не добавили. В принципе, такая вот фишечка, я не знаю, ну хоть что-то. Хотя я не знаю, кто сюда ходит, в эту локацию. Заглянуть, что тут заплюхи. Тут в основном донаты в топе, поэтому без доната ну, смысла Вообще половина, наверное, 90% локаций, которые ну, никто не использует. Ну вот ради одного камешка и это целую неделю сидеть и дротить Какой смысл? Вообще никакого смысла не вижу. 120 этих и тут все сто процентов в топе с донатом а, Такс, хорошо испытания <соединяем> поехали дальше поехали поехали в английский сервер чекнем что че там у нас на инкаше сегодня тоже заберем плюхи с с атаки фартов это у нас место третье вообще блядь, последнее место но при 66 человек блять ходит на битву гильдии 28 но о чем говорить Такс, uh, поехали акции, смотрим апдейт, сакин треже, всякины всякие Помп Камен, Возвращение, Маленькая помощь, алхимик. Атона. Чего такого интересного? Ну, хотя, в принципе, Фортуни, Лис и Мэри, но их достать проблемненько будет. Так, а по рынку? Матрона Запак, Персер, блин, 4 пака. Ну, я не знаю, кто. Может, еще англичане покупают, но русские вряд ли вот это вот делают. Крень. Эту... Она нафиг уже не нужна, по сути. Но хотя, в принципе, лучше купить, нежели задонить. Точнее, лучше купить, нежели заролить. 101 самоцвет на аккаунте. Офигеть. Этого, наверное, вот такого количества самого у меня только было при самом старте. И то из-за того, что я каждый день сливал. А сейчас я даже не парюсь насчет этого. Сейчас мы умножим. Количество самоцветов уже 206. Два раза. А, так, русталка. Смотреть. Ну карт реально дофигище дают. Так, суки, поехали. Давайте Тайване, потом еще немочку чекнем, может там что-то появилось. Ну в любом случае на немке, не знаю, очень классно играть, хоть там и карт нету донатных, как на других серваках, да там. Но зато, блин, куча обновлений что-то пилят добавляют, запарили уже реально. Походу баги эти фиксят на новой локации. Но можно это сделать как-то один раз. блин. Тоже Матрона, Зефир. Ну, 20 баксов. Здесь, кстати, дорого. Дорого драконы. У Зефира здесь вообще без проблем. Можно собрать за копейки. Вот монетки на трату. больше ничего такого нету нового да все то же самое старое где-то остров думаю завтра запустится нужно будет с новым героем попробовать а -а -а, половить Такс. Ой, это это нет это индонезия вот это нам надо Вот я, знаете, раньше заходил, такой азарт был с утра, там, посмотреть по это. Сейчас заходишь, ну, вы сами, в принципе, знаете. Посмотрел, ничего интересного нету, вышел. Даже, даже не фармятся локации, потому что, ну, бессмысленно. Но. С этих локаций, блин, получаете, как один раз за, за месяц вы получаете, как один раз просто зайти и там получить какие-то плюхи на халяву, стукать их колокол. Нафиг эти локации и все. Так, Немка, как обычно, у нас подвисает, значит, у нас какая-то Facebook-евенты. Посмотрим. Посмотрим, что тут за Facebook-евенты. Интересно. Что тут интересного может быть? А, как хорошо кофеек идет. Что-то ни с утра нету. Блин, что так немка тормозить? Надо будет пос посмотреть, почистить плеер. Куча игр. Перезайду. Реально висит. это замка уже настолько стала жесткая. Что аккумулятор четвертого захода зависает? Так, Facebook evan не будем трогать. Этот у нас за вход сегодня. Кни... О, да-да-да, книжечки мне надо. Что-что, книги нужны, мы вчера качнули. У вас будет поп. О, нифига себе! Может, Мэри дают? Нет, только кулаки от этой молотки. Так, забрать. К сожалению, не не дают. Блин, 8... 85! жестко. Один плюс один. Да, ничего такого интересного. А не, есть наборчик за один сам. 500 книг, нифига себе. Спасибо. Смотрите за патов, какие сумочки лисицы. Блин, два часа еще. Еще два часа. В общем окей Там у меня осталось 33 тысячи Офиги. А, я с 30 33 тысячи думаю нифига себе Там 4 единички а, в общем такие вот дела ребят а, не знаю ничего кому надо под коллекционера на русском пишите мне в это кстати мы плюхи забрали нормальные плюхи Давайте еще сундуки откроем. Пишите мне в телегу, кто хочет на русском подколе паролить. Ну, там, конечно, коля такое, но это лучше, чем ничего. Все, всем удачи, всем пока.